Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша и по совместительству новый участник Науреона. И сегодня я вам расскажу и покажу, как я обосновался на этом сервере. Ну что, поехали! <связываем> Хотел сказать, что изначально меня взяли на время, чего ни я, ни мои друзья не ожидали. Эта неделя прошла, и я до сих пор не понимаю, кто я. Вроде бы меня поздравил мэр Мусечка. Но я до сих пор в дискорд сервере считаюсь юниором, и записи о том, что я новый участник науриона, не было. Но раз уж меня взяли на время, то давайте сделаем что-то крутое и качественное. Первым делом я начал искать место для своего будущего дома. Ах да, совсем забыл сказать. Не обращайте внимания, что я в самом начале хожу с назритой броней. Мне ее подарила скеле вместе с очарованным луком. Я начал искать места для дома недалеко от Тумбы-Юмбы. Это такое маленькое поселение посреди саванны. Мне не очень сильно нравится саванна. Я больше предпочитаю дубовые рощи. К моему счастью, дубовый лес оказался не так далеко, как я мог думать. Первым делом я начал рубить деревья вокруг для того, чтобы сделать первые инструменты. Решил не мудрить с деревянными вещами, ибо смысла в них ноль, и сразу сделать себе каменные инструменты. Так как мне не хотелось портить ландшафт, я начал копаться на противоположном берегу. Чтобы каждый раз, когда мне что-то понадобится, не тратить время на плавание, я решил сразу забабахать мостик из булыжника и деревянных плит. Мост, кстати, я в итоге пристрою. Затем я решил немного украсить вход в будущую пещеру и по-быстрому оформил внешнюю часть. Дальше началось самое муторное. Это копать. Не знаю, сколько времени прошло, но где-то в середине ко мне присоединился Ферус и начал меня, грубо говоря, троллить. Какой-то шалун пришел, ребята. Он на меня смотрит, что-то ему надо. <свистит> ты чё? <че>? Оба... <свистит> Ах ты сука. Солнце светит, негры пашут. Вот так. Да блин-то он... Господи. <свистит> <свистит> Я, кстати, собирался вывести эту шахту к пещере. К моему счастью, подо мной была реально огромная шахта. Когда я в нее спустился, ко мне присоединился Аскели, и мы вместе отправились на поиски алмазов. Мы смогли найти 10 алмазов и вдобавок приключения на свои жопы, ибо в итоге мы потерялись. Когда мы выбрались, я начал рубить деревья, чтобы у нас были материалы для постройки дома. Итак, мы приблизились к самому муторному моменту это строительство изначально я хотел большой каменный особняк ну знаете так дорого-богато но так как территория была маленькая пришлось остановиться на среднем домике из дерева вы бы знали как было сложно строить этот средний дом я не знаю сколько бы я провозился с особняком но черт возьми эту маленькую двухэтажную коробочку я строил Весь оставшийся день. И после того, как я достроил первый этаж, у меня просто не хватило нервов. Мне хотелось выйти из Майнкрафта и больше не заходить в него неделю. Второй этаж дался мне более-менее легко. Но когда мы с вами дошли до крыши, у меня реально бомбануло. Потому что в видосе, по которому я строил этот дом, там крыша была настолько замысловатая, что я думаю, пизду, блять, ну нахуй. Когда я все таки это все построил... Господи, вы даже не представляете, я был так счастлив, а потом я понимаю то, что мне еще нужно это все задекорировать, обустроить. Я не буду рассказывать вам, как я это все декорировал, что я делал, что я собирал, потому что это максимально скучно и неинтересно. Просто вы заснете, пока я вам все это расскажу, поэтому я вам все покажу. Ну а на этом моменте видео подходит к концу. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем видео. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи и всем пока.